Западная система профилактики и предупреждения не работает. Химия связана с биофизикой, а биофизика да. связана с тонким. А самообразование -то как же? И обычно люди говорят, о, это моя жизненная практика, хорошо, но ты не пробовал вот, это. вот правильно я сказал. Все так. В академических кругах понятие преморбит, предболезнь не принято. Учителя и врачи наиболее, так скажем, консервативные в своих взглядах на человека. Это прибор, который работает. Да, это. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Александр Братецкий, врач профессиональный, а теперь целитель. Представься еще раз, какое у тебя образование классическое, и как ты дошел до жизни такой, включившись в целительскую деятельность? Ну, начнем с анамнеза. Я родился в семье врачей, прадед у меня был терапевт, дед хирург, Папа хирург, мама педиатр, а вот бабушка была конструктором заводов для самолетов. Моя профессия. не авиапром, она, она, она там работала. Такая была бабушка. И в общем-то с выбором профессии у меня никогда не было сомнений. Я сидя на детском стульчике дома рассматривал атласа Синильникова. Даже дед где-то еще в те советские годы: принес, "Откуда ты принес череп?" Он стоял в шкафу, mm -hmm. я всегда рассматривал. Mm -hmm. Это вызывало живой интерес. Ну И поскольку папа был общительным человеком, у него было много друзей, в его кругу были люди, которые учились с ним на одном курсе или годом старше, младше. Но они были с другими способностями. Они начинали интересоваться альтернативной диагностикой, альтернативным mm -hmm. лечением. Так в моем кругу, благодаря моим родителям, появились люди, которые мыслили уже тогда, в конце 80-х, начале 90-х, гомеопатическими категориями. Mm -hmm. Уже присматривались к остопатии, занимались диагностикой по фоли. Все это уже начинало в 90-х, если не ошибаюсь, внедряться, начали. да. Плавно перерастать да. в проекты ВРТ, БРТ, да. те, которые МЕДИС и так далее. Да. Поэтому с точки зрения такого взгляда на вещи у меня не было никаких препятствий. Мне повезло. Я открылся для этой среды, и в общем-то она впоследствии открылась для, для меня. Ну, и один из таких неприятных шоков был, в жизненных. когда я закончил медицинский институт, понял, что я в академической медицине работать не очень хочу. Меня эта перспектива не очень обрадовала, скажу так. Ну, и я начал искать пути решения этой проблемы. В итоге появились практики тела, практики сосредоточения сознания в моей жизни. Появилась гомеопатия, остеопатия, кинезиология, иголки, неврология угу. и так далее. И тому подобное. Скажи, пожалуйста, кинезиология, она в практике медицинской официальной как-то принята или нет? К сожалению, в отличие от остеопатии, которая у нас имеет официальное признание, которая официально включена в реестр практикуемых да. медицинских методов, к сожалению, в отличие от остеопатии и гомеопатии, она не включена. Ее можно по-другому назвать, пользуясь терминологией профессора Васильевой, функциональной неврологией угу. можно, она, она исследует рефлексы угу. да она исследует э, каскады из приспособительных рефлексов да но угу. к сожалению она не официально не внесена не в реестр да сейчас а. над этим идет работа а, то есть есть шанс что да включат. конечно конечно конечно но Нет. это интересно но таки... кин... и, прости, и простите пожалуйста но кинезиологическая психология включена в реестр я знаю тех людей которые этим занимались. это мои хорошие друзья знакомые они точно так же тестируют но там свой подход к решению uh -huh. ментальных проблем. Это точно так же делается через uh -huh. мышечный тест. Uh -huh. Еще раз подскажи, пожалуйста, ты закончил какой институт? Я закончил в девяносто году сначала училище медицинское им им имени Рамон. Сейчас уже системы Российской Академии Медицинских Наук нет. Я поработал несколько лет как раз в той лаборатории электромагнитных излучений. Юра не на кстати, да. во, во, во многом под ее началом изначально. Ну, а потом я, я... дам ей привет большой. Потом я поступил в, в институт, учился там, параллельно хранил в себе идею трансформации постоянно медицинское развитие, и параллельно занимался музыкой. Хорошо. У нас бывают люди, которые занимаются целительством. По большому счету... Я так понимаю, да. ты в эту ипостась вошел. И, видимо, можно тебя назвать целителем. Приходится связывать иногда жизненный стресс человека, постоянный, состоянием его здоровья. Если в этом аспекте, то, конечно, тогда надо. Да. Состояние психосоматическое ты имеешь в виду? Да. Вот как в да. медицине при Да, вегетативно-психосоматическое вегетативно да. состояние. Состоянное. Для меня это важно, потому что это, это прямая основа для развития физических нарушений. Я вспоминаю как раз замечательный э, доклад делала Ольга Алексеевна Бутакова и собрала Знаю. все аспекты психосоматических состояний, ну, диагностические методы используемые, по-моему, около ста э, приборная база и развитие тех или иных заболеваний, которые следуют вслед за вот состоянием психосоматическим человека. это, равно то, это я занимаюсь. да, вот ты этим У меня жизненная практика, к этому ну правильно. Приводит. И скажи, пожалуйста, какие методы ты диагностически используешь? Какие результатив... Какая результативная часть этих методов? Mm -hmm. И самое главное, результативная часть, которая у пациентов как проявляется? Ну, если, если, говорить... Положительно, или... вот... если говорить вообще об общем подходе, нужно прекрасно понимать, что есть я со своими возможностями, со своим подходом, с наработанным, а есть состояние человека. И дальше начинается тонкий момент взаимодействия либо действительно смогу помочь, потому что я сделаю все как специалист до определенного уровня. Я, я могу поменять какие-то свойства болезни, которые развились вследствие определенного отношения человека к жизни, но я никогда не могу влезть в систему убеждений человека. Это не мое кредо, и это, это, это неправильно. Поэтому, скажем так, лотая тело, помогая телу справляться с нагрузкой с ежедневной, я буду честно всегда предупреждать о том, что ваш стресс определенного характера, вас разрушает. Если вы захотите успокоиться и поменяете просто отношение к жизни, будет значительно лучше. Это правильно. То есть, ты предупреждаешь каждого Всегда. человека, что Всегда. в нем Всегда. все Всегда. болезни лежат Всегда. в его психосоматическом всегда. состоянии. Правильно, да, я тебя понял? Абсолютно. Дальше все зависит от степени готовности индивида. Например, инженеры, люди с высшим техническим образованием, если вы говорить о том, что есть мозг, как одна большая макро-микросхема, угу. что есть определенные отделы, которые влияют на через определенные органы, через проводники, они сразу понимают, о чем мы говорим. Да, ну, Мом... но да. схема, движения. А, а, да, абсолютно так. Люди с гуманитарным образованием, для, для, для них другие объяснения всегда на но нужно понимать, что есть такой контингент, до которого не достучишься, тогда все остается на уровне профессионального, вежливого отношения и корректных биохимических и физических воздействий, скажем так. А какая группа из тех профессий наиболее инертна или невосприимчива вот к таким методам диагностики и лечения? Ну, по нашей практике мы наблюдаем, что учителя и врачи наиболее так, скажем, консервативные в своих взглядах на человека. я мягко, как бы вот так. Абсолютно так и есть. Здесь все зависит от тех стереотипов, от тех блоков восприятия, которые во многом формируются у человека в процессе получения образования. Видите, все очень просто. Если тебе привычно указали на вот это, на это и на это, и ты начинаешь это отношение тиражировать. Каждый день. То ты называешь это своей жизненной практикой. И обычно люди говорят, о, это моя жизненная практика. Хорошо, но ты не пробовал вот это. Ты не пробовал вот это, ну, ты не пробовал вот это. А самообразование как же? Вот, об этом разговор. А самообразование. Поэтому очень часто академических методов не хватает для того, чтобы тонко диагностировать, для того, чтобы тонко терапевтически воздействовать. Поэтому приходится искать дополнительные методы. Их можно назвать альтернативными. Дополняющими. Я Дополняющими, сказать. пожалуй. Пожалуйста, пожалуйста, я ни в коем случае не хочу вставать в агрессивную оборонительную позицию по отношению к академической медицине. Я человек, который получил это образование, у него много преимуществ. Да, и медицина... Но на следующем... это инструмент. Да, она достигла довольно серьезных успехов. Особенно, которые касаются хирургии. И хирургии, и травматологии. Но и... то, что касается терапии, очень много вопросов. У нас друг наш был также целитель, Олег Вовка, и в этой связи он также ссылается на то, что проблема, как раз лежит в психосоматике и в отношении человека к окружающему миру и к самому себе, и в данном случае он как раз с этим и работает. Состояние внутренних органов внутренних органов фактически транслирует состояние человека стрессовое. Но стресс имеет несколько разновидностей. Да, можно злиться, можно грустить, можно привязываться. Все это так или иначе можно обижаться. Все это так или иначе найдет отражение в работе внутренних органов. Ну, понятно, и как следствие в тех заболеваниях, которые уже человек трудно переносит. В академических кругах понятие преморбит, предболезнь не принято. Вопрос тогда. Если, если, есть яркая, если есть яркая клиника, вот эта болезнь. А, а то, что человека привело за многие годы, за, за, за, за месяц к этому состоянию, очень часто не рассматривается. Вот здесь возникает у меня вопрос. Я тут прослушал лекцию как раз одного из вирусологов, Научный совет Дальневосточного госуниверситета. Челканов выступал, такой вирусолог известный. И он говорил о разнице подходов а в американской системе ну, биологического безопасности и нашей, наша совершенно отличается более серьезным подходом, и она быстрее реагирует на все изменяющиеся параметры вот, внешнего мира, в том числе и по вирусам. Это разные подходы. И, к сожалению, как раз вот предупредительная политика, западная, так скажем, от как я ее называю, но ну, для себя, Это она, термин, да? она э, несет в себе только видит следствия, то есть яркие проявления каких-то заболеваний и пытается по протоколам их лечить но не разбирается вот в круге том предварительных мероприятий которые да, нужно да, было да, провести да, да. у нас подход был в россии и в ссср другой у нас как раз предупредительная политика достаточно вспомнить предупредительную политику ведения беременных деток да, да, как, конечно, как один из ярких конечно, конечно выгнулся и мы так сегодня наблюдаем Россию, что да? китай быстро справился с вирусом европа не справляется америка не справляется у нас пока даже эпидемии нет как главный вирусолог вот, вирусолог сказал это факт ни очагов, ничего. Мы ментально устойчивы к таким вещам, чем Ээ... все выше Ээ... перечисленные Ээ... Да. товарищи. Ментально рассеивается устойчивы. Вот подхожу к нашему вопросу, как раз еще исходя из внешних факторов, вредных факторов влияния. Ты работал в Институте медицины труда у уважаемого Юрия Петровича А ведь они, это лаборатория не ионизирующих излучений. СВЧ. А, СВЧ. СВЧ на... Но не ионизирующие, они включают и в том числе и СВЧ. Диапазон, который, да, да, да, на да. котором работает нынче Сейчас радиосвязь. Это. Радиосвязь, телекоммуникации, гаджеты и так далее. И, так далее. и как раз вот этот подход который нынче навязан всему миру, в том числе и нашей стране, не предупредительной политике, а последствия введения различных форм, различных форм связи, они не исследованы по их воздействию на организм человека. Наша система была предупредительной, надо было сначала изучить те протоколы связи, которые внедряются, потом их пронормировать, предельно допустимые уровни определить и так далее. Так как у нас, естественно, за последние 20 лет все это было, извините, забыто. Забыто, мягко говоря. Да. И -нормы не исполняются, и мы об этом говорим везде, и в том числе вот на экспертном совете, в Совете Федерации, что западная система профилактики и предупреждения не работает в той мере опасности, которую несут в себе риски использования различных, Форм, средств связи, и не только а, физические параметры, но и бактериологические, вирусные, и, и химические в том числе. Хотя они больше исследуются, и больше академическая наука их исследует. Причинно-следственные связи предупредительной политики в нашей жизни вот связанные с использованием гаджетов. Начнем с того, что профилактика вообще надежнее по своей сути. Ну, это определенно. Совершенно очевидно. Логично. Совершенно очевидно. Что чем дожидаться того момента, когда в какой-то системе появится явная брешь или, или где-то откуда-то не то, что соскочит шестеренка, а просто зубы покрашатся. Да. Значит, проще маслицам это смысл. Вот э, был в интервью, брал у вирусолога Владимирской, главного вирусолога Лисицыной Елены Васильевны и спрашиваю ее. А как вы считаете, воздействие, опять-таки, среды техногенной, в данном случае гаджетов, уменьшает резервные возможности Очевидно. иммунитета? Уменьшаем. Очевидно. Это уменьшаем. логично. При том, как на уровне местного иммунитета, облучение на местном уровне, да. ношение телефона на грудной клетке в области тимуса и сердца, ношение на карманах в области печени, ношение на карманах да. в области сиренки. Да. Очень часто бывают конечно, конечно. Ношение на тазу в передних и в задних карманах. Это очень негативная история, на самом деле. Это то, что потачивает каждый день капля за каплей здоровье капилляров. и. То есть однозначно можно Местные сказать, что воздействие на организм негативное, приводящее к тем или иным а, заболеваниям, а в данном случае особенно ярко проявляется раннее старение организма и в том числе онкология, а которую Онищенко опубликовал. Да. Следовательно, иммунитету требуется больше энергии затратить на борьбу с этими проявлениями от воздействия гаджетов, логично. Абсолютно. Правильно. Абсолютно. Следовательно, тот принцип, который мы всем говорим: ограничение времени использования это сохранение иммунитета. Защита временем классика. Это первое. Защита защит. времени. Защита, защита расстояния. Вторая защита о том, что мы говорим, что наше это лучшее классик. устройство нейтроник. Это правда работает. Это, это правда, вот, работает. правда работает. Работает. Это... И мы таким образом защищаем иммунитет. Который призван бороться с вирусами. Пару слов о, о том, как работает. По, да. по данным ВРТ приборов. По, ну, как вот. Это мы показываем у монетоник. моих коллег. Да, вот ты скажи, как это работает. По как... данным ВРТ, по данным фолиевских приборов, хотя это суть не одной и то же, но это да. методики. Да. По данным остеопатических осмотров, по данным рефлекторного тестирования в кинезиологическом стиле. Это прибор, который работает. Следовательно, уважаемые друзья, мы делаем заключение, что используя принцип сокращения времени использования плюс использование средств защиты нейтроник на всех видах гаджетов... И лучше клеить это на, не только на телефоны, прошу прощения, на планшеты, да. но и обязательно на роботах. Обязательно, обязательно, обязательно, но они предназначены для этого на все СВЧ-источники, включая печку. печку, естественно. Таким образом делаем вывод, что нейтроник сохраняет иммунитет, которому нужно бороться с теми же вирусами. Теперь мы э, смотрим, что происходит. Всех разогнали на удаленку, посадили школьников компьютером, посадили школьников. работников опять дома телевизор плюс компьютер. Следовательно, иммунитет по сути падать должен у них, если уж так из логики исходить. А, а еще и добавить к этому то, что все что большинство таких людей сидят в домах, которые представляют из себя железобетонные изделия. Да, естественно, там же есть, там же есть армирование. Это, естественно, это, откры, а это, это человек, а открытая открытая система. А... А, знаем, это, да. а это сетка Фарадея. И ведь кто-то разве проводил исследование тонкие, как она влияет на общее ну, здоровье? мы проводили, проводили и имеем Скорее всего, в... негатив. Да, естественно. Скорее Вы негатив. перекрываете все потоки, которые в вас должны входить, потому что человек открытая система. Мы же об этом потому, знаем. Потому что эти решетки работают как пассивная антенна. И, и отражают Скорее всего. сигнал, и стены отражают сигнал. А что там отразится и как? Не в пользу ха... человека? Хаос. Вот хаос. именно. Вот именно. Вот. Вот именно. Следовательно, если вы на домашнем, на удаленном доступе, вернее, работаете, и школьники используйте средства защиты, которые будут сохранять ваш иммунитет. Или если по какой-то причине нет возможности купить нейтроник, хотя бы дальше убирайте от себя рабочие гаджеты. Хотя и меньше бы. времени используйте их. На ночь выключайте все источники электрических и магнитных полей, дабы ваш организм отдыхал вырабатывал мелатонин, который работает на свободные радикалы, воздействующие негативно на ваши клетки. Правильно я сказал? Вот все видите, верно. я почти уже все близко верно. к врачам Хи стал. Химия связана с биофизикой, а биофизика да. связана с тонким. Все взаимодействие, все они в одно... Это как детали одного большого да, гигантского да. Пазла. Поэтому, уважаемые друзья, учиться, учиться, еще раз учиться. Делать для себя личные открытия, которые да. убедят лично вас, которые создадут плотную платформу вашего личного опыта. И сталкиваясь с какой-то негативной ситуацией в следующий раз, вас никто не сможет убедить, что нужно действовать по-другому. Вы знаете собственного опыта, что если вы поступите так и так, вы получите хороший результат. Правильно. И еще хотел бы, уважаемые друзья, вам порекомендовать, не ограничивайте себя только поликлиникой, ищите тех, ну да врачей-целителей, да. которые комплексно, системно подходят к организму. Не просто как физическому явлению в нашем мире, но как к огромной духовной, энергетической физической ипостаси. И тогда у вас есть шанс быть здоровым и счастливым. Все вот так. правильно я сказал? Все так. Ура. И тогда будет глаз гореть и в 50-60-70 лет. Точно, точно. Коротенько рассказали вам о тех методах, способах, явлениях, которые использует Александр, и милости просим, приходите к нему на прием, он вам все расскажет и поможет. Вот мы будем продолжать серию таких встреч с нашими друзьями, с нашими коллегами, целителями, врачами, которые не просто мыслят так скажем узко, а которые мыслят широко. И будем реком... рекомендовать всем вот. как называется то, что структурирует воду правильно? Структуризатор воды. Он так и называется. Ну, его назвали обязательно, живицей. Обязательно. А... Обязательно ознакомиться с этим приспособлением. Я использую. А, и мы... очень хорошие, интересные результаты. Правда? Как минимум, Знаем. она меняет вкусовые свойства воды. Меняет. Она, это приспособление. Да, точно меняет. Как минимум. Дело все в том, что я подверг парой своих коллег эту воду тестирования через фолиевские аппараты и через аппараты ВРТ. У меня такая была задача. И я проверял эту воду при помощи остеопатических и кинезиологических тестов. В большинстве случаев ответ был положительный. По собственному ощущению очень интересно. Замечательно. Если, если структурировать вода, Вода – это 80% от общей массы, я подчеркиваю, от общей массы нашего тела. Значит, получается, это, универсальная, это некая универсальная среда, в которой распространяются все возможные взаимодействия. Да. И биофизические, даже биомеханические, я не постесняюсь этого слова, вода является проводником механических воздействий, так и более тонкие. Поэтому, структурируя воду, структурируя ту основную среду, в которой, в принципе, происходит весь основной обмен. А что такое обмен? Обмен – это синтез, поддержание и распад. С, с, с последующим таким же новым циклом жизнь существенно облегчается. Потому что то, что мы пьем с информационной точки зрения, информация и есть. Да. В последнее время это, да. это, это кошмар. То что, то, что имеется в общем в, в общей продаже, в общем обороте, скажем так. Да. И мы считаем, что вот этот структуризатор он делает воду родниковой. Да? По, по вкусу я был удивлен, когда попробовала. Потом, когда начались тесты при проверке, я для себя получил дополнительное подтверждение. И мы будем показывать все технологии, которые, вернее, все устройства, созданные по нашей технологии, которые мы рекомендуем применять в быту, в быту и на производстве, чтобы вода была чистой и наполняла вас энергией и очищала ваш организм чтобы внешние воздействия на вас меньше влияли за счет применения средств защиты. Да, да, это 80% от Именно, 80 чтобы а, вы общались с землей на огородике, на даче, а да. у нас есть специальные устройства, которые повышают урожайность, плодородие, борются со всякими вредными бактериями или плесенью. Благодарим тебя Спасибо. за встречу. Спасибо. Уважаемые Спасибо. друзья, с вами был Владимир Тюняев и Вести Валкон. До следующих встреч.